Да, и люди. Прошу заметить, что когда вы ждете подарок на Новый год, а девушка вам дарит себя, а вы говорите, что это не подарок, посчитайте, пожалуйста, педикюр, маникюр, леснички, волоски а – это все деньги. Понятно? Понятно, нет, понятно. Громче. Понятно. Пивочек с женского языка. Ничего мне не нужно. Ты должен купить то, что обещал. Мне нечего надеть. У нее плохое настроение. А может быть и эти дни? Нет. Да. Я не буду ничего есть. Я толстая. Хочет комплимент. Ой, все. Ученые так и не выяснили значение этой фразы. Ну что, как день прошел? Нормально, отставь мне, голова болит. Еще раз скажу, что я жирная, я побольше сковородку возьму. Девочки, смотрите, сколько я вам всего заказала. Ой, Карин, спасибо. Мы будем толстыми и некрасивыми. Так я и хочу, потому что вы суши, замуж вышли, а я нет. Так что приятного вам целлюлита. А сколько вот этот букетик стоит? 10 тысяч. Такие красивые. А вот этот? 5. Хм, ну, давайте за 5. Ладно, давайте за 10. Пожалуйста. Сука. Что? Спасибо, говорю. Привет. Привет, привет. Ух, курино, ты че сегодня прям сексуальная такая? Прическа, что ли, сделала? Новую? Я готов целовать песок, на который ты сходил. Жень, представляешь, я сходила к гадалке, и она мне сказала, что на меня навели порчу. Какой ужас. Какая порча, я же просил проклятия. Жень, представляешь, ко мне сейчас сватался египтянин и дал за меня 10 верблюдов. За меня дали 15. Что? Что? Представляете, он назвал меня дурой. Виктор, скажите, Даша что вам очень жаль. Даша, мне очень жаль, что ты такая тухая. А я тебе говорила не выходить за него замуж. Вау! Не мамкай! У меня армянский папа. И обычно армянский папа своей дочке дарит хорошее образование, машину, свадьбу там, да? Мой армянский папа подарил мне усики и вот здесь вот волосики. Хорошо, что белые. Апресс, папа. Дедушка Мороз, я хочу, чтобы в этом году ко мне вернулся мой бывший. Да нет, нет. это да нет, не это! Я тебя вообще не знаю! Ты пьяная была? Подписывайся на наш канал и не забывай поставь лайк, лайк. Серьезно? Ага. Блин,